И всем снова здорово, с вами я еще раз, Ванек на связи. И сегодня это последнее видео по мафии второй. Да, да, да, да, знаю, что это вас расстраивает, но пожалуйста, не расстраивайтесь, так как завтра еще будет порция одна, может быть даже две порции мафии второй. Зав? Нет, даже, наверное, три, потому что на завтраке буду снимать все... В 6... Си... Шесть... Да, я проснусь завтра, скорее всего, в 6 семь и восемь шесть часов будет 10 и и все короче шесть девять шесть точнее час и 8 доп материал посмотрим коллекция. А, -а, а, понял, Playboy это... Ну вот, девушка 21 меня есть, поэтому, собственно, назад тут можно коллекцию посмотреть, Playboy. И только я буду в следующий раз буду играть только в, в историю только потому, что тут есть плейбой, Коллекция, Collection, play, Playboy Collection и все. Да, Мелых ударов, ну. Ты пропускаешь Сейчас его будет пропускать, а потом мой Двойной Пропускает Я погиб, все. Ну и еще будем будем тут, короче, до победного сидеть. <звы> Это кому <-моему>, я заплатил? С <звы> четырех ударов? Как? Как, блин? Два. Раз. Нет, это уже третий. Это уже четвертый этап. Пятый. Шестой. Бани. это не про виду говорят это а не про всеми вот, сейчас посмотрите извините, но тут за парнем не видно было Его зовут, вот его зовут парк палько, за не видно. Мальчики, взять его. А, кстати, ребят, а вы знали, что. Я так посмотрю, вот, да. Человеческое мясо похоже на свинину. Это я вам так... Могу сказать вам. Такое. Дай меня я эти прислал. Ой. А, не ну. быть выйдем. <связывая> не следились, пока мы за тобой Ладно, ладно. Вы, Вы меня не только не забудьте, забудьте тут. Договорились? Ага. Да, мы своих не бросаем. Найдите луку, курим. Ешкин, кошкин, забыл же точно, что там уж подстава. есть. И с теми связался, паскуда. Отпусти меня вниз, Спасибо, Вита, за нами должен. Ну ладно. Тебя Эдди прислал? А. он заметил, что да. на перепличке народу не хватает. Черт, черт. Бенс, не пока вы часто не оттуда пойдут. Вот Один. после его фразы вы вот, только не забудьте, тут они появились. Вот. Ребята, вот с этого берега. Да, вот, я говорил, Витус, прячь меня. Сейчас, у меня только... Эй, Лука, давай, изъядывай пыльников. Плохо. Про меня малыш говорит только... Ах, да, Сейчас пойдем. Я не знаю, чутить не нужно это, да я пойду. Реально так. Снять, ребятки, на ужин надо, как бы... А на ужин надо очень, очень, очень, очень. Ладно, короче, ребят, давайте пока-пока. Всем до скорых. Увидимся в следующем эпизоде.